Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я Интересный. Сегодня мы находимся на сервере KubeCraft и играем в такую игру, как MayrVay. Мне она очень нравится, честно, вот и выполнять такие испытания разные. На этом сервере мне очень сильно нравится. Но я люблю Normal, Difficulty Normal. Ну что, давайте начнем. Вот и начинается наша игра в MayrVay на Kube. Крафте. Difficulty Normal мой любимый. Difficulty сложность так. Keep moving. Здесь просто прыгаем на месте, потому что здесь у нас суперская скорость. По плану можно и постоять, потому что я на каких-то видел, кто тупо стоит. Но я не рисковый человек, просто меня может чуть-чуть подлагать и я могу тупо слиться. Так, Дональдак, Дональдак, привет. Так, что делать-то? Ноль. Это слишком изи. Математика! Алгебра, математика вообще самые изичные для меня предметы, но я боюсь, я не первый, да. За 99. Типа, ну, даже не секунду. что делать-то? А, все, я выжил. Слава богу. Это было, я сначала не понял, я, типа, растерялся, честно скажу вам. Я сначала растерялся. Типа думал, все, Ой. Я сначала растерялся, тупо. Да -мо, мы его бьем, он не убирается. Давайте сейчас добьем их до конца уже. Ну все, давайте ломаем яичко. Ломаем им яичко. И мы выиграли. Получается, мы выиграли в этом испытании. Ну все, это было изи. А, это изично. Испытание. Мне засчитали это очко. Ух, ж я на первом месте, можно сказать. Спокойно. Так. Чего? А, что будет? А, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Блин, бежим, бежим за всеми. Бежим за всеми. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Оу, вау, вау, вау. справились! Я тоже справился. Так, что дальше? Что дальше? Я не знаю просто. Так, вот это мне и везет. Я выберу синюю сторону. Я не знаю почему, мне кажется синяя. Вот почему-то. А нет, не синий. Я так и думал. Там вообще красная должна была. Но не повезло, так не повезло. Мой юзик. ту туку, туку, -ту туку, -ту туку, -ту туку, -ту туку, туку, туку, туку ну все, это было Изи. Я Изи сел, Изи сел. Чел раньше нажал, поэтому все. Крафт, э -э ой, сейчас все. Да, да, где дерево-то мо? Почему оно быстро так не краю? Почему я я дерево? Почему оно не падает мне в инвентарь? Это что за капец? Да, я в крафтинге тоже не очень супер быстрый, но если хотите, я могу записать одну мини-игру с крафтингом только для всех моих ютуберов, подписчиков, потому что мне нравится эта херня, мне понравилась, честно, она очень прикольная игра была. Догады да, скинули. Ну все, я тоже добыл. Я думал, я сейчас сейчас упаду, потому что это было очень сложно. Ну, ГГ. Бай голем. Голем, да? А, что-то купить. Так, что-то я не посмотрел сначала. Просто кожу дайте. Да господи. Ну, что-то купил. Я не знаю, что я купил, но... А! Голден. Пум. Кинг ин за Hill. Так. Все, толкаем всех сначала. Толкаем всех, ждем, чтобы тебя не столкнули, самое главное. Самое главное, чтобы тебя не столкнули отсюда. Ой, гадина. Ай, гады. Ну и столкнули меня как раз под конец. Там простоял кто-то и выиграл. У меня 9 очков, я на первом месте. Это сразу... Это очень хорошо. Это очень хорошо. Мне самое главное сейчас... Мне самое главное тупо так не слиться. Чем он меня так бьет? Это какие-то читы. Ребят... Не-не-не, все, все-все-все. Я, я не мастер ФП, у меня первое место. все равно еще. Пока что. Ну, я думаю, я его скоро потеряю. Так, стоять на алмазных блоках. Это. И, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите. Я стану встал. И я выиграл. Так, пер, у меня все равно первое место, 11 очков. Шалкер. Ой, нет, вот эта штука в шалкерах меня почему-то всегда бесит. Я не знаю, как в нее выигрывать, как в нее. Вот, я потерялся, уже потерялся на этой же штуке. Ну. Слишком тупо. Так, survival. Кидать просто Я не знаю, в чем суть этого мини-режима. И, и что ты кидаешь штента? И что? Ты заршься, типа. Я ни разу почему-то не взрывал. нет, могу взорваться сейчас, если мне кинет кто-то. А, нет, выживу. У меня. Почему? Мне не засчитали очко. Я же не потер... Я же не умер. Так. Вот так, все ведем, ведем, ведем, ведем, ведем. Вот так ведем. Нет, ну это было проигрыш честный. Я тупо проиграл. У меня второе место. Ну давайте запишем. Давайте сыграем еще одну такую мини игру. Так, очень долго ждать О, опять этот чел, которым я был В прошлый раз Я ее точно запомнил Очень хорошо, лол, да лол, лол. Вот, вот это, который лол пишет ну, чё, Как думаете, ребятки, давайте, если вы набираете Сейчас 15 лайков, то Выходят сразу же Интересные штуки, интересные шоу Видео Приколы, прятки выйдут сразу же С подписчиком, который я давно обещал Выпустить, все, не могу выпустить то что мне лень смонтировать их надо нанять монтажера но ну, мне лень платить тоже я сам буду все делать чем кому-то платить потому что они также могут монтажера не в срок делать все нормал майор Куб Крафт. победа не победа никто не знает но я попытаюсь чтобы была честная моя победа так давайте Первый мини какой-то колдер, блин. В тот раз я стал на это и выиграл, значит этот или этот, не знаю. Чего? А к выиграл ли? А что выиграл это? А можете я рассказать, в чем прикол этой мини игры? Типа все по полам должно быть. Я просто не знаю. Пол это лава. Пол это лава. Это я смогу вообще легко перевести, потому что. Да иди ты в. Вж... Вот меня бесит, когда передо мной кто-то стает. Ну никогда, если я с кем-то снимаю вдруг, никогда не вставайте передо мной. Так, так ладно, но это я ни с кем не снимаю, сразу же говорю. Это я просто к примеру сказал. Что типа, даже если я буду с кем-то снимать то лучше ко мне не попадайтесь вообще рядом со мной не стойте потому что я буду орать на вас по любому поводу так на меня ничего не упало выбежала только 7 человек тонн спикинг встаем на шифтик и бежим по миру это что такое было я тебя запомнил я тебя запомнил я тебя запомнил я тебя зафиксировал так ник покажи сой так на L, да вот запоминайте все его ник я напишу на нее жалобу Ладно шутка мне лень просто на него писать будет два человека умерло как так-то либо не знают английский язык, либо не могут последить за нами. У меня первое место. М -м -м. Так, я не знаю, о чем мне надо. Гора А чё такое? Сори, я цветы тоже не знаю. Я сразу говорю, я не знаю просто даже цветов. Это... Какой-то цветок, я честно не знаю по их по-английски названия. Так, Редстоун. Чего? А чё надо было достать-то? Я же достал... Чё-то... Респ... Блин, я дурак. Поставьте 10 блоков. Мне главное потом этому челу помешать. Ну все. Про колчел, место. Ну все, ну что это тут? Ты же никак не сможешь теперь это сделать. Так как я тебе все. Так, сесть на корову. Да где ты в жопу! Ну не скидывай ты! Ну ч ⁇ за капец то такой? Почему меня все время кто-то скидывает? Я спокойно сижу на корове, ничего не делаю, на меня кады скидывают. Вот шарлатаны. Так, я уже на третьем месте. Так, на лав... Не на лаву надо прыгать. Так, по-тупому мереть. Честно, вот это самая тупая... Мои... Мой проигрыш. Ой, ТНТ, ТНТ, ТНТ. Блин, а, ну, а какой у них радиус-то я не могу понять? Почему меня взорвал? Ну, я уже какую игру проигрываю? Ребят, ну это так. Значит, кто-то не поставил лайк. Почему я проигрываю? Я никогда не должен проигрывать ни в одной игре. Я всегда должен выиграть. Вот луна. Вот почему, значит, кто-то не поставил, честно, свой лайк под это видео. Ну давайте исправим это. Вот, кто-то поставил, и я выиграл. Все. Оранжевый. Просто именно оранжевый. Просто и все. Больше ничего не надо. Так, и я.. На четвертом месте. Это очень плохо, это очень плохо. А что делать? Ой, блин, меня объяснить а! Да я же не там стоял, оно очень рядом было со мной. Ну почему оно меня-то захватывает? Ну меня бесить такое тоже начинает. Почему? Так. Так, survival. Что-то будет. Что-то будет с темтеп. опять связано. Только я не понимаю, в чем реально суть этой мини-игры. Типа, чтоб ты не зарос. Я один умер. Два умерла? А как так-то? А что делать-то надо? Просто кидаешь, и все, И все, больше ничего. 12 человек из э, 12-8 выжила только. Ау, Блин, ну я же стрелял по ним. но ну почему, мне тоже ничего не помогает. Это очень правильно. Опять кто-то дизлайк ставит. Ребята, вы зачем дизлайк ставите? Флай. О, я понял, что это такое. Ребята, тут я не выиграю. Я могу долететь, но могу тупо сразу же и проиграть. Потому что на элитрах, я вам реально говорю... Я летать не могу научиться еще никак. Если кто-то бы меня научил, но, ой, кто-то бы научил бы меня на элитрах летать, но не все. Ну, по плану я примерно знаю, как надо летать. А, ну и все, видите, 16 ч... я штук пролетел и больше ничего. Видите, я даже стартануть не могу. Сори, ребят, я элитры вообще не люблю никак, потому что я на них не ни летать не умею, я легче просто разбьюсь на них и все. Ой, ну и все, попал я. 9 штук пролетел, только и все. Раз. И умер. Ну все, ребят, я думаю, пора с вами прощаться на этом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачки. И всем пока. Надеюсь, ну, видите, 17. ну давайте долетим все-таки попробуем. Может быть, вдруг как-то получится, но мне кажется, это никак не получится, потому что я не умею летать на элитрах вообще никак. Видите, я уже здесь проиграл. 32 штуки я прол... смог пролететь. И здесь мы, честно, ничего не выигрываем. Даже, даже, мы фейлили. Ну что, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Набираем 15 лайков под этим видео. И сразу же выходят след... новые интересные видео. Сразу повторяю еще раз, просто не знаю, когда выложу то видео, которое я записывал сегодня же. Если сейчас у меня основной график, это будет понедельник, четверг, видео будут всегда теперь выходить так, по такому графику. Стримы, вот и как раз все остальные дни, например, что столик, среда, пятница, суббота и воскресенье. На воскресенье, наверное, ничего не будет, ну, если у меня настройки. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока! Girls with the nails done. Nails done. And the girls with the nails done.